Всем привет! Сегодня мы с вами начинаем разбор репетиционного тестирования онлайн версия второй этап. Начнем с самого первого задания B1. Установите соответствие между названием вещества и структурной формулой его изомер. Для начала напомню, что же такое вообще изомер. Изомеры это вещества, обладающие одинаковым качественным, количественным составом, но различным строением. И как результат свойствами. Самый простой вариант решения данного задания это вообще посчитать количество атомов углерода, которые у нас здесь будут находиться. Значит, пункт А у нас с вами 2 метил-пентан. Метильная группа имеет один атом углерода, пентан 5 то есть всего у нас 6 атомов углерода. И я наблюдаю что у меня суффикс ан суффикс ан принадлежит для алканов, где все связи насыщены соответственно я буду пользоваться формулой cn h2n плюс 2 6 умножить на 2 12 и плюс 2 еще 14 следующий пункт Б. 2 метил бутадиен 1 3 Опять же, метильная группа это один атом углерода, а бутан или вообще приставка бута это 4. То есть всего у нас 5 атомов углерода, но при этом у нас ДН-2 двойных связи. Значит, формула у нас будет CNH2N-2. 5 умножить на 2, 10 и еще минус 2, 8. Следующее. В. Гексин 2. Гекса это 6. Раз суффикс ин, значит, соответственно, у нас будет опять же одна тройная связь, и формула такая же, как и у диенов: цин 2 n минус 2. 6 умножить на 2 12, минус 2 10. Следующее г. Пентен. Пента 5 ен это для алкенов цен H2N, то есть H10. И Д мы здесь с полку запишем диметилбутан. Диметильные, то есть две метильные группы, это всего два атома углерода, бутан 4, значит, соответственно, у нас С6. Суффикс «ан» говорит о том, что у нас алкан, все связи насыщенные, СН, H2Н плюс 2. И, соответственно, у нас будет С6, H14. Уже, в принципе, что можно сказать, что для пункта А и для пункта Б будет одно и то же вещество. Давайте теперь анализируя, что же у нас здесь изображено. Первая формула у нас 6 атомов углерода, С6 и 2 двойные связи. Значит, у нас, соответственно, 12 минус 2, 10. Далее, пункт 2. У нас 5 атомов углерода, одна двойная связь, значит, С5, H10. Третий. 6 насыщенных атомов углерода C6H12, четвертое у нас вообще 7 атомов углерода и одна тройная связь, значит CnH2n минус 2, C7 получается 7 умножить на 2, 14 минус 2, 12 и последнее у нас остается 5 атомов углерода, одна тройная связь, значит с5, H8. Ну и давайте смотреть, что же у нас будет совпадать. Для пункта А и Д мы с вами потом пропишем одновременно, потому что будет одно и то же вещество. Мы ищем точно э, такой же вариант. Так, только здесь я чуть-чуть ошиблась. Вот у нас С6, э, H14 неправильно посчитала. Значит, для пункта А и для пункта Д у нас, соответственно, будет номер 3 потому что формула совпадает. Далее, C5H8. Это у нас последний вариант, пятый. C6H10, первый вариант. C5H10, второй вариант. Ну и пятый мы нигде не используем. Таким образом, правильный вариант ответа у нас A3, B5, в 1 г 2 D3.